Об итогах исполнения промышленными предприятиями Санкт-Петербурга требования законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за период 2009-2014 годов. Слово представляется Салтухов Андрей Георгиевич, председатель Комитета по энергетической политике и энергоэффективности Союза промышленных предпринимателей Санкт-Петербурга. Пожалуйста, Андрей. Спасибо, Сергей Спасибо вообще за такое Поручение, первый доклад прочитать. Вот мы действительно назвали вот так вот этот доклад об итогах исполнения промышленными предприятиями, требований законодательства в области энергосбережения куша, и повышенной энергоэффективности. за да, вот это в период 2009-2014 -го, -го года, потому что, по сути, прошла вот некоторая пятилетка. Прошла некоторая пятилетка, и которую можно подвести в итоге, Не просто потому, что что-то было сделано, что-то было не сделано. То есть, только следую к пожалуйста, я не буду. Ну и произошел некоторый разворот, в том числе государственной политики в данной сфере. Многие об этом знают, кто-то и знает не все, скажем, поэтому из всех вот переговоров и консультаций, которые у меня были вне конференции, ну, я составил определенное мнение о том, о чем нужно бы в принципе сказать, да, что было интересно и полезно, сказать, и применительно к последующим действиям. Вот у нас в ноябре будет как раз пять лет уважаемого 261-му закона об энергосбережении повышения энергетической эффективности, который явился собой определенный толчок, да, и на который возлагались определенные надежды по радикальному изменению значит, инструментов, скажем так, прежде всего государственного регулирования в данной сфере. Что можно сказать в отношении... Участников этого процесса в отношении промышленных предприятий. Прежде всего, надо отдавать себе отчет, что это, вот, применительно к промышленным предприятиям, да, о которых мы говорим, единственные требования, контролируемые, да, которые проверялись, это были требования обязанности по учету используемых энергоресурсов и обязанность проведения обязательного энергетического обследования, ну, теми организациями, совокупные затраты которых на энергоресурсы, грубо говоря, да, на топливо, вот, и, э, превышали 10 миллионов рублей в срок до 31 декабря -го, 2012 -го года. Об этом все знают. Да? Подчеркиваю, просто чтобы на всякий случай все знают. подчеркиваю, что законодательно на самом деле никаких требований к э, самому обследованию не было установлено. Было единственное, чтобы установить требования к энергетическому паспорту, вокруг которого там развивались какие-то да, вот, определенные а, драмы, непонятно почему. Также могу подчеркнуть, что никаких требований значит, не, э, не было ни к разработке программы энергосбережения и повышенной энергоэффективности, их реализации, ни, ну, об, обязанности реализации этих мероприятий установлено не было. Поэтому это было общем, собственно говоря, дело тех предприятий, которые это все реализовывали ну, и тратили какие-то деньги по обязанности провести обследование на проведение СМС. Надо отметить, что у нас в частности разрабатываемые программы, государственные программы, которые у нас была и которая сейчас претерпела определенные изменения, региональные программы. В региональной программе нашей да, подраздела вот, под программы промышленного сектора нет. Ну, понятно, почему, потому что постановление вот правительства 1225 25 о требованиях к региональному муниципальным программам, общественное пресбережение, оно в принципе не содержит индикаторов промышленной эффективности. Поэтому подавляющее большинство региональных программ этого и, и Имеет, собственно говоря, вот. так, на, на, на, на этом собственно говоря основывается тот факт, что такой большой э, какой-то государственной поддержки мы направлении не У не было федерального софинансирования. Ну, надо отметить, надеюсь, что есть, будут какие-то нас, по-моему, центра энергоэффективности. Планов по этому поводу есть, но город наш э, вот не, не заявлялся на софинансирование э, в рамках государственной программы, пока ни разу. Последний раз получил там какие-то денежки, они не очень большие, но полезные. Вот, поэтому единственной доступной вот, какой-то поддержкой, которую некоторые из даже присутствующих это почувствуют, вот, это вот то, что у нас было в рамках конкурсной программы лауко промышленности инновации», там было размещение из городского бюджета затрат, связанных с проведением энергетического обследования, ну, и затрат организации, связанных с приобретением энергосберегающего оборудования. Ну, кто-то этим воспользовался, но вот так. Кому-то удалось вовремя правильно сделать. Вот. Что мы, в принципе, в результате имеем на сегодняшний день. Ну, ведь промышленные предприятия, исполняя вот этот закон, конечно же, они в большинстве своем, в Санкт-Петербурге, по крайней мере, энергетическое обсудиние броши, подобряющее Надо сказать, что очень большое было опасение все-таки и вообще в рамках в масштабах общей задачи. Конечно же, формальное проведение энергетического аудита, это уже так оно вот. Все знают, что это было исключительно формализовано, промышленные предприятия все-таки старались, старались они получить от данного действия какой-то практический результат. Да, мы все-таки видели, как работали было понятно, что пытались добиться в рамках этого обследования некого результата, и так же, как и раньше. Вот. На самом деле у нас из вот категории 300 тысяч организаций, ну, там 309 тысяч организаций, которые по стране должны были провести это обследование, где-то было выявлено, по данным Министерства энергетики, там ну, почти чуть меньше 10 тысяч организаций с потреблением ну, больше 10 миллионов рублей. Вот. Но это не так много, это не более 3% ну, в штуках от общего количества взятых энергетических обследований. Но ну, там Минпромту... Минпромторг проводил некоторое время назад опрос, вот я смотрел, там более половины предприятий все-таки удовлетворены результатами энергоаудита, и а, те предприятия, которые этим, ну, скажем так, недовольны, в качестве основного недостатка, они называют невозможность планирования мероприятий на основе энергопаспорта и применения рекомендаций энергоудитров на практике. Вот. Ну, потому что почему-то у нас... Как-то так вот решили все, что результатом обследования является энергетический паспорт. То есть, сколько не пытались, так, просили людей все-таки почитать закон, почитать, что такое энергетическое обследование, цели его. Но, тем не менее, как целью его ставили этот энергетический паспорт, так и, собственно говоря, считали его результатом обследования, что глубоко в корне неверно. Вот. То есть, по сути, на самом деле, если кто-то из присутствующих с этим сталкивался, он прекрасно понимает, что а, вот основное функциональное назначение этого энергетического паспорта, которого э, вы изготавливали в рамках 261 закона, это передача вот этой вот унифицированной формы в государственную информационную систему, ГИС-энергоэффективность. Больше никакой смысловой нагрузки в этом паспорте на самом деле не было, правда? То есть заказчику он вообще не нужен, ему нужен нормальный, хороший отчет и все. Вот. И, и, и, реализация тех мероприятий, которые в результате были просчитаны. Я просто предложены, но просчитаны. А вот этот вот процесс, какой-то там регистрация, -то, то есть, видите, произошло какое-то вот, вот, подмена, ну, подмена ценности определенной, да? то есть вот мы целеполагания как-то изменили, то есть мы стали э, крутиться вокруг регистрации этих паспортов, вокруг этого каких-то были драмы какие-то, там что-то возили куда-то каким-то образом, протаскивали. На самом деле никакой связи между регистрацией энергетического паспорта в Министерстве энергетики и результатами обследования нету. Понимаете, это исключительно вот вопрос взаимодействия вот, э, э, саморегулируемой организации с министерством. То есть там, ну, вот, кто знает, этот процесс, да, приводилось там, в определенное соответствие к Все. Понимаете? А поскольку мы этим занимались, это конечная цель, и зачастую являлась камнем преткновения в исполнении каких-то своих планов, то ну, приходилось. Вот. Сейчас, в принципе. Проблем нету, все спорта, основан, которые изготовлены предприятия, они там как-то зарегистрированы. Другой вопрос, как э, хочется спросить, а что мы будем делать с этой информацией? Да, да. Вот. На, на, на этом как бы, вот, есть определенное преткновение. Да. Что касается реализации мероприятий, ну вот системной, системной какой-то отчетности по этому поводу нет. И я думал даже провести какой-то опрос, но решил, что просто еще немножечко сейчас не время. То есть надо немножко попозже это сделать. Если мы говорим о той волне обследования, которое было проведено за этот период, использовалась она не использовалась. Вот. Системы нет, но есть, опять же, некоторые вот такие определенные данные, которые были в тех же опросах Ментунтона. Но понятно, что наиболее популярные реализуемые мероприятия ⁇ это установка приборов в систему учета, аскуи, внедрение связанные с модернизацией, значит, внедрением энергоэффективной системы освещения. Это, вот, естественно, само собой, но хотя надо отметить, что многие предприятия осуществляют проекты, связанные с модернизацией технологических процессов, ну и, и как бы более половины предприятий имеют проекты модернизации энергетического хозяйства, это факт. Вот. При этом, ну, в, основном, в основном, подавляющее большинство предприятий на, при реализации этих мероприятий используют в качестве источника финансирования только собственные средства. Вот так у нас получается. Вот. Основные препятствия для реализации мероприятий по энергосбережению, которые называются, это, во-первых, высокие инвестиционные затраты, при том, что у нас ну, понятная какой-то схемы э, внятного кредитования просто нет да, на сегодняшний день. Но, хотя об этом, я думаю, ну, будет сказано, и тут будет докладчик, который будет нам об этом скажет. Эээ, малопредсказуемый цен рост на энергоносители, как, в условиях которого нельзя не оценить, не использовать этот эффект. Э, ну, и экономии да, и низкий уровень государственной поддержки и отсутствие тарифного стимулирования энергосбережения но ну, это то что называется на самом деле совсем вышеизложено как все знают это вызвало ну, довольно большой рост интерес промышленных предприятий к реализации проекта связанных с внедрением собственных источников энергоснабжения и, по моему здесь будет тема опять же затрагиваться да, то есть вопросы собственной генерации они будут обсуждаться я на эту, эту тему не буду а вот теперь, пожалуйста, у меня просьба, значит, если кто-то заинтересован в том, что будет происходить, все-таки внимательно сейчас у нас произошли законодательные изменения определенные. Да? И вот и я думаю, что они повлекут за собой серьезные последствия, которые я могу сейчас пока предположить, да? но то, что я знаю, я вам расскажу. Вот. В условиях текущей работы, то, что я вижу, то, что делается в организации, которую мы тоже создавали, с союзом промышленных предпринимателей, ну и непосредственно общины с Министерством энергетики и СОУ. 28 декабря, если кто-то не знает, прошлого года был принят 399-й закон федеральный, который внес существенные изменения в базовый 261-й закон. Скажу сразу, это закон переходный, промежуточный. То есть дальше будет другое. Я думаю, с начала следующего года мы увидим нечто иное, скорее всего, по той информации, которая у меня есть. Но тем не менее значит, Все таки Но ну, как-то на там значит произошли изменения. Да? Но вместо требований к энергетическому паспорта наконец появились требования к проведению энергетического обследования, результатам энергетического обследования и отчету. Да? Там есть да, документ. На самом деле, вот сегодня 1 октября, сегодня Инлюс должен зарегистрировать вот этот документ. Он у меня есть, если кому-то интересно его там переписать, посмотреть, то, ну, скорее всего, он появится сейчас. Его там почти не меняли по сравнению с той версией, которую вы видели сначала. Но, тем не менее, он существует. Так что 73 страницы было что -то. Вот. Э, вроде бы... Э, Потом появляется, есть требования к отчету, есть требования к порядку согласования, начиная от договорной документации и заканчивая согласованием отчетов и направлением вот этого энергетического паспорта, который должен будет быть составлен исключительно на результатах данного отчета. Это будет проверяться. Ну, все замечательно, все очень правильно. Да? Вот. То есть ну вот по формулировке самого министерства, буквально могу процитировать. Да, то есть на основании анализа отечественного и зарубежного опыта Минэнерго определены основные понятия, этапы и последовательность проведения энергетического обследования и согласования его результатов. Вот. Учитывая то, что часть организации провела энергетическое обследование формально, представленные данные содержали некорректную информацию, были установлены требования к обязательному составлению отчета и паспорта на основе только тех данных, которые вы вот. Вместе с тем были разработаны требования к основным этапам энергетического обследования. По этап, Отчету паспорту. Вот. Ну и, собственно говоря, там определенные изменения в формах самого паспорта были проведены. Но ну, если кому-то интересно, вот посмотрите, почитайте и увидите. Вот. Ну, претерпели изменения у нас даты формулировки. То есть, все раз, раньше у нас в прошлой редакции объектом энергетического обследования, на удивление было, да, только значит, продукция технологический процесс или юридическое лицо индивидуальный предприниматель то в новой редакции обследование может проводиться в отношении все-таки зданий строений сооружений энергопотребляющего оборудования объектов электроэнергетики источников тепловой энергии тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения централизованной систем холодного снабжения и так далее и так далее и так далее есть, ну и в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей все правильно все хорошо Единственное, что это нашло отражение в формулировке но пока что никакой Значит, других мер регулирования, там скажем, обследования вышеперечисленных объектов, зданий, строений и сооружений у нас нету Мы знаем, да, что у нас требования энергоэффективности зданий, строений и сооружений, да знаете, что такое должно быть у нас по законодательству. И за пять лет как-то не удосужился Минрегион э, принять, и э, Минрегион у нас упразднился, поэтому, наверное, теперь этим займется Минстро и надеюсь, что более эффективно. Более эффективно, тем более, что есть предположение, что и обсуждения ведутся, э, объекты, которые у нас вводятся в эксплуатацию, После строительства и там, реконструкции они должны будут подтверждать соответствие соответствии вот этим вот нормируемым показателям требования энергоэффективности, скорее всего, все-таки на основании инструментального обследования этого важно. Вот. И вот если у нас раньше. Обследования проходили те предприятия, которые затрачивали э, в год. 10 миллионов там было в законе написано, рублей. А да? сейчас написано э, объем соответствующих энергоресурсов, стоя в основном выражения установленный правительством Российской Федерации. Да? И постановление правительства уже 16 августа э, 818 постановлением, вот эта вот граница установлена 50, сути, 50 миллионов. Да? То есть вот, вот меньше 50 миллионов можете не проводить энергетическое обследование. Мало того, вот э, все остальные категории... Да, э, э, подпадающих под эту статью организации, все бюджетники, скажем так, они имеют право, если они меньше 50 тех же самых миллионов затрачивают, они имеют право проводить экспресс-аудит и э, составлять на, на эту, энергетическую декларацию. Вот я видел, как это происходило, у нас... Ну, преподавал я там всю весну наш фенек объединенный он выиграл конкурс по северо-западному там федеральному южному округу там 500 тысяч человек вот этих бюджетников несчастных обучают как заполнять эти энергетические декларации там методики там определение класса энергоэффективности там еще что-то но ну, в принципе по тому, что я видел из этого могу сказать что вот этот проект не состоится по ряду причин но ну, ввиду того что все-таки это требует определенной квалификации да, и научить заведующего детским садом вот, там, заместителя, ну, нельзя, понимаете, тем более, что они будут меняться, и невозможно. И организовать сбор, если там от 150 СРО, э, ну, пусть там 100 действующих, с большим трудом организовали сбор вот этой вот информации по телекоммуникационным каналам связи, то, значит, если высвобождаются из под обследования там 200 с чем-то тысяч, как они будут собирать их, это ну, технически просто достаточно сложно на самом деле. Вот. Но ну, ну, тем не менее, надеюсь, что это будет реализовано. Надеюсь. Ну в результате у нас что? У нас бюджет сэкономит где-то 5 миллиардов рублей, насколько я понимаю. Да? и э, вот, э, логика это понятная, да? не надо проводить энергетические обсуждения там, где все равно мероприятия не будут реализовываться. Все понятно, это не про нас, как бы это вот про всех. Вот. Хотя надо ответить, что, конечно, что вот все, что мы делали до этого, это получается, у нас были некоторые такие, знаете, вот это э, ну, учебные такие мероприятия, да? тренировочные какие-то. Вот. Потому что все, что было сделано, и деньги, которые были вложены, и бюджетные, и те деньги, которые вложили там аудиторию, регулирование и так далее, они все потрачены получать вот так. Ну, извините, это факт, да, получается. Ну вот. По сути своей, что из этого видится? Понимаете, вот сейчас, вот сегодня, да, произошло вот сегодня у нас события. Вот те паспорта, которые изготавливались, и которые имели просто вот, вот паспорт и паспорт, результаты аналитического обследования, они сегодня закончились. Больше ни одного такого паспорта вы не сдадите. А вот теперь... Если зарегистрируют в Минюст вот этот вот замечательный документ приказ, не знаю каким там будет номером, вот, то мы начнем жить по нему. То есть мы начнем, я имею в виду, мы это те, кто захочет обследоваться, да, или там пока еще обязан да, платить там. Ну многие промышленные предприятия, конечно же, платят больше 50 миллионов за энергоресурсы, да, они будут обследоваться вот по этому документу. Единственное, что меня смущает, что это требует сейчас такой достаточно большой работы. То есть вот выходит этот документ, и СРО оно сейчас уже готовит, они должны под, под это свои правила и стандарты и требования подвести, вот эту всю схему снова обкатать. Саша, меня спрашиваете? Регуально. Да, хорошо. Да, так и заканчиваю. Вот, если неинтересно, могу срезать. Так... Вот. Так, так вот, понимаете, и вот, вот, вот это все будет работать по новой схеме. Единственное, что ежели у нас, насколько я знаю, лежит проект федерального закона, Значит, разработанный мин отменяющий вообще обязательные энергетические обследования, где-то на начало следующего года, то тот переходный период он вызовет определенные какие-то сложности, но вот, борьба за соответствие этим требованиям, она ну, сомнительна по своей отдаче. Вот то, что я должен сказать, поэтому внимательно надо следить за этим. А что делать с реализацией мероприятий, понимаете, ну, вообще говоря, энергоаудит, как таковой, в который вы почему-то там уперлись, он никакого смысла сам по себе не имеет, с моей точки зрения. Да? Ну, вот, я думаю, с вами согласитесь, что он имеет ну, смысл только в качестве вот, как бы, да, как инвестиционный mm -hmm. энергоаудит, да, ну, ну, при модернизации энергетического хозяйства или каких-то объектов. Ну, вот, ну, либо ли подтверждение соответствия вновь построенных зданий, строения и сооружений, требуя энергоэффективности. Вот. А то, о чем надо говорить, конечно же, прежде всего, что помимо требований к отчетности, мы все время отчетность, отчетность, отчетность впереди всего идет, надо все-таки какие-то меры государственной поддержки, тарифного стимулирования и так, далее, и так далее. И я надеюсь, что у нас в программе есть как раз доклад, потом будет как раз о меры государственной поддержки, которые имеют большое-большое значение. Спасибо. Вопросы Андрей Георгиевич. Можно? Пожалуйста. Добрый день. Компания GTIM, Чехия по регенерационному установку. Вы там сказали, но это наиболее важный момент ну, на сегодняшнее время. Ну, в частности, значит, мы выполнили проект для 3 «Красный Октябрь. Вы, наверное, в курсе. Да. И знаю. уже три года мы не можем стинансовать энергию. Да. С, с кабельными сетями и прочее. Куда нужно обращаться, нам всем, вы понимаете? Ну то есть три года, причем когда официально было совещание у Стефановича, был Раченко президент ассоциации, он сказал, что у нас нет специалистов, к сожалению. Но если вы мне дадите, положите на стол на заключение университета, а то, политехнического, о а том, что там никогда ни одной молекулы, ни одной электрода в сеть не выпадет, мы вам дадим завтра же. Мы сделали это заключение официально экспертное. Господин Рускови утвердил его. Прошел год, ничего нет. Ну, потому что нету, вот, ну, извините, политической воли на это нет, вот и все оно не делается. Так, так, я видел, я действительно я просто общался да, с, да, с коллегами, и был я на Красном октябре, там говорили, а вот у вас там паспорт еще не зарегистрирован. Там был момент, когда видите, там диск вообще не работал, паспорт не зарегистрирован. А, ну, это вот какие-то какие требования. Ну, мы, мы зарегистрировали его, что. Это, что это есть, никакого отношения. Никакого отношения. Нет. У нас официально он заявил, завтра я вам подпишу, как только вы положите на стол утвержденное заключение. Член корреспондент Академии наук Российской Федерации утвердил, и там вот столько докторов. И ничего до сих пор нет. Прошло еще год. Вот чем нужно заниматься нам всем. Совершенно верно. Сегодня будет доклад, мы так за техническую сторону изложим, но это просто, вы знаете, саботаж, безобразие. Я не знаю, представьте, что вы сделали с этими людьми. Вот сейчас вот такое время. Мы сейчас обсуждаем, но смеются. На самом деле так. Так, сейчас вопросы, пожалуйста. Мы не можем двумя, Нет, извините, пожалуйста, у нас после 16 часов, после 16.30 предусмотрена дискуссия, и здесь мы обгружать будем все вопросы. А сейчас по выступлениям, пожалуйста, вопросы. Пожалуйста. Профессор Безов, Санкт-Петербург, ситуация на ограничено. Вот, микрофон различ. Хотелось бы уточнить вопрос, мы проводим форум. Все, работает, работает, работает. Работает вроде, да. И он называется осуществление инвестиционной истинной деятельности в области энергодвижения, повышения энергоэффективности на промышленных предприятиях. Уточнить следовало бы на промышленных предприятиях аграрно-промышленный комплекс включается сюда. И вообще тут вот, рассматривается вопрос экономии энергосбережения, энергоресурсов, сбережения, например, в период КПК. Но ну, учет того, что сейчас ходят какие-то да, ну, санкции со стороны запада и начинается разведение сельскохозяйственного производства, хотел бы, чтобы этот вопрос тоже бы да, попал в сферу внимания и как нашего предприятия, так и законодателей. Вот в этом плане что-нибудь будет предприниматься власти? Я ну, знаете, я вряд ли представитель власти на самом деле, да, потому что стоит промышленников предпринимателей, которые представляют общественные организации. Вот, наша задача это представлять интересы бизнес-сообщества. Что будет делать власть, я, честно говоря, не знаю, но пытаемся каким-то образом повлиять, да? Ну, повлиять, Вот то, что я могу делать, у нас тут вот, не работал, там не, не позволяло нам работать в государственную информационную систему, простите. Я писал Путину, уважаемый Владимир Владимирович, это вот. вот единственное, что помогло, помогло, сделали, заработало, там люди смогли исполнить свои обязательства. Поэтому по вот, и, и предыдущему вопросу, ну давайте вместе работать, давайте там встречаться, собираться и будем это пробивать. Конкретные вопросы у нас иногда решаются, ну да, надо привлекать достаточно широкие круги чиновников и, в общем-то, и ну, может, может, может быть обращаться в успехи станции. Совершенно спокойно. Так, еще вопрос. Спасибо, Андрей Георгиевич. Спасибо. Уважаемые коллеги, вам проект в первом варианте, проект резолюции.